Это человек, и секундочку, сейчас поменяем немного погоду. Так выглядит человек, которому не ставят лайки. Кроме шуток, вопрос к вам. Я делаю прокачки для своих подписчиков, то бишь для вас, то бишь для тебя. И вопрос, почему нет лайков? Я прошу немногого. Пожалуйста, я сейчас буду плакать и буду ныть. Пожалуйста, поставьте лайки под этим роликом, мне будет очень приятно. На прокачке уходит всего лишь по 2000 рублей, но напомню, да, что финальная прокачка будет на 20 тысяч рублей. Да и вообще, сейчас быстренько для вас напомню правила.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 По истечении 10 роликов, тот подписчик, который выбил дропа на большую сумму, чем другие участники, получает специальную прокачку от Человека. Прокачку на 20 тысяч рублей. Всем участникам удачи, а мы начинаем. Приятного просмотра. Я не буду затягивать это начало, просто скажу, что это третья прокачка. Ну а вас в очередной раз я попрошу поддержать ролик лайком, потому что это прокачки подписчиков, а просмотров они много не набирают. Ваши лайки могут Этому поспособствовать Переходим к прокачке Хорошего вам настроения, дня вечера Аппетита, погнали и приятного просмотра Начинается что-то Интересное У кого есть Вебка и готов? Наверное, тут надо было поставить и кто готов. Ну ладно, пусть будет и готов залететь в видос сейчас. Ждем. А, все, гоу, круто. Вот Чел сразу. Привет, есть Вебка. Но он первый. Я думаю, что мы его должны качнуть. Сейчас напишет. Нет, будет очень смешно. Ну да, в DS. Да, все good. Вот, интересно, человек написал, да, я готов. Я говорю, можешь через 10 минут? Нет, не смогу. Зачем ты пишешь, что ты сможешь? Почему сложно выбирать подписчиков на прокачку? Я написал, кто сможет залететь сейчас. Вот этот человек первый отозвался. Я говорю, у тебя будет время? Нет, к сожалению. Типа, зачем ты отвечаешь? Ладно, давай еще один пост запустим сейчас. Давай, попытка 2. Попыт 2. у ко вот так сделаем Сейчас залететь в видос Ну типа я прям выдел Сейчас, это важно У меня уже начинают приходить сообщения да. О, я, все, Илья, круто Блин, он взрослый он взрослый, ну ладно Ребятушки, сегодня у нас топ скин Участник пока об этом не знает Но сразу вам скажу, что у вас тут есть Промик на 40%, единственное Скажу честно, у меня вот здесь Стоит 5%, а вот тут 0.01, я этого не понимаю Что случилось с моим процентом И нужно, я думаю, будет написать им в группу Что типа, что за фигня, почему такой процент Ну типа, что это такое? Ну я надеюсь, что хоть 5% мне капает В общем, OG4R, 40% Промик, я с этого заработал 26 тысяч это также лютейшая поддержка, но нужно написать поддержку топ-скина, потому что какая-то проблема с процентом. Короче, приятного просмотра. Промик на 40% процентов держите, и мы начинаем прокачку. Алло, привет. Алло, привет, слышно? Да, тебя Илья, да, зовут? Да, все верно. А сколько тебе лет, Илья? 19. О-о-о, и сразу я Бля, я школьник хотел. Ладно. Так. Илья, сейчас пару секунд буквально. Нам надо сделать, что? У тебя там блины на микрофоне пекутся? Что это такое? Нету блинов, больше. А. Понял. Так, Илья, я сейчас быстренько объясню тебе правила. Это прокачка подписчика. 2000 рублей 5 минут. Видел рубрику, может, нет? Да, видел, смотрел. Все, все смотрю, блин. Прекрасно. Спасибо. Так, мы сейчас настраиваем вебку, я закидываю деньги и начинаем. Довольно-таки частая проблема, когда после открытия ни одного десятка кейсов у тебя остается очень много кс-вещей. Эти вещи ты хочешь поменять на что-то крутое. Я, например, хочу открыть кейс за 48 тысяч рублей. Или на какие-то крутец перчатки за аж 141 тысячу рублей помощь тебе придет сервис под названием swap skins помимо всего вышесказанного здесь можно менять кс вещи на кс вещи дота вещи на дота вещи кс вещи на дота вещи ну в общем ты понял также насколько мне известно с этого сервиса можно вывести деньги на steam и купить какую-то крутецкую игру в общем сервис реально удобный особенно если у тебя в инвентаре заряжалась очень много скинов ты сможешь взять какой-то один или даже несколько крутых их ножей или даже драгонлоров. Плюсом ко всему у тебя есть вот такой промик. Вот этот промик, который дает скидку 1% на все операции на свап скинсе. Сервис крутой, ссылочка на него будет находиться в прикрепе, а мы едем дальше. Меняешь рупотреб на драгонлор. Так, мы перешли на сайт, вы сейчас видите Илью в нижнем правом, получается, углу. Я не закидывал деньги, они мне тут были, Илье пришлось подождать. В общем, Илья, я сейчас запускаю таймер, ну, я пока не запускаю, потому что я еще экран не показал, вот. Как только покажу экран уже М -м, начнется таймер ты все видишь правильно все верно. погнали Пять минут так Пять минут погнали давай тогда начнем с самого маленького самый верхний кейса самый верхний кейс коллекция да давай 50 рублей три, три раза откроем угу, три раза понял даже не будем смотреть что выпадет. но слушай сколько у нас пять минут я вот единственно не понимаю это у тебя веб который или у меня такая фигня происходит Пока без понятия. О, ну тут, конечно, да. 41 так, рубль. Что делаем? Оставляем. Оставляем, да. Так, давай переходим на следующую коллекцию. На следующую коллекцию. Ага. Вот это, Дракон. Да-да-да, все верно. Три четыре. кейса? Да. Блин, я единственное переживаю, потому что в предыдущей, предыдущей прокачке подписчик прям ничего не вывел и было обидно. Ну это я видел, просто его душу... Он ее продал, дему Так, 26 рублей, давай продадим Продадим? На следующую, коллекцию. на следующую Так, 1500, ну в принципе неплохо На самурай, да, идем? Да, все верно Три кейса? Да, также три раза О, ну это уже 500 рублей Ты не забывай, что у нас не миллион, а всего лишь да, 2000 да, да, да, да, да. <laughs> Это важно помнить Так, так, так, так, так Но так, хотя так. бы... Большая пушка, Фу. неплохо, хорошо Ой, 400 сотки. что делаем? Пойдет, так, давай оставим Угу Оставляем. Давай сейчас перейдем на следующую коллекцию На а следующую один, коллекцию Один кейс Так, один аниме кейс или суши Суши, по-моему, был суша. Давай суши, давай суши а Единственное, давай. там, короче, в инвентаре МК лежала, она моя Ну, ты увидишь, первая Потому да, что да, я да, здесь хорошо. балик сливал, и чтобы было 2000 И музыкальная шкатулка! Ну, слушай, у тебя есть большая пушка 4 сотки неплохо А, 300, Ну так, есть время, давай контракты зайдем В контракты? Да-да-да А, контракты, окей так, давай закинем весь ширп и музыкальную шкатулку. Весь ширп, музыкальную шкатулку? Да-да-да. ПТМ-ка, короче, на маясь. Ты уверен, да? Да-да-да, все, я уверен. Готово. 375 рублей. Бля, мне кажется, это было зря. Ну вот 800... Ну! Ну, блин, Чем мы с этим делаем? Оставляем и идем на следующую коллекцию, открываем также один кейс. Так, на следующее аниме один кейс. Слушай, ну даже если ты не займешь первое место, ты в любом случае уже хоть что-то получил. Это круто, я считаю. Да, самое главное участие, как я считаю. Ну, хотя бы косарь, это тоже главное. Соточка, Соточка а, что а? делаем? Соточка. Так, давай попробуем сейчас в апдейты зайти, если они тут есть у нас. В апгрейды есть. Да-да-да, все, отлично. Так, давай сейчас попробуем BSG, которого вот мы убили синенькую, на 500 рублей закинуть. Угу, uh -huh. на 500 рублей. На 500 рублей? Да, да, да. Ой, бля, ну это жестко. У тебя, кстати, остается почти э, 2 минуты скоро будет. Так, 2 минуты, отлично. Балик еще есть. Ахуеть! Пятихас yes! зашел! Так, хорошо, нормально. давай возвращаемся. возвращаемся. Быстрее, ага. Блядь, аниме-коллекция. Анима коллекция Два кейса. Два кейса это че, окей. У нас остается 2 минуты, время еще есть. Так, ну и в и принципе скины есть, так, что... есть, это круто. Бля, топ-скин неплохо выдает, это радует. Ну, пока что да, пока что да. Бля, ну Но... хуйня. Ах ты ж, на евро 200 может стоит. А, ну да, 200. 200... А, 125. Что ну, такое так, смотри, ты Давай у нас на главную страницу, давай сейчас. Угу. Так, и страницу. Давай самые дешевые. Самые дешевые. Самые дешевые в... кейсы где? Хотя, Давай вот посмотрим, что не снизу, снизу, что не снизу. Что-нибудь интересное. Так, так, так, так, так. так. Давай еще ниже тогда. Ага. Так, еще ниже. Еще ниже. А, -а, -а. а тут есть твой кейс? Да, он буду? стоит дороже, блядь. Блин, давай что-нибудь продадим, твой кейс откроем. Вот давай что-нибудь продадим. Так, а, доступно минут? для продажи. Да, минута остается. Давай вот 100 и 17. 100 и 17. И что, открываем мой кейс? Да, твой кейс. ё как, как, как, как приятно! Бля, ну я должен себя купить. Это должно Если сейчас стоиться. Если ты одним. не окупаешь, то все. Это, это, это, это, это дизлайк, да, это, это отписка. отписка. Бля! И вот на своем же профиле свой же кейс не окупает. Продаем? Так, да, да, продаем. У Мы тебя минута. С, самые верхние два кейса. Первые. Вот раз. эти? Да, да, да. Ага. Так, даже еще... Ну да, еще минута в принципе есть и неплохо получилось. Пока что да, но у меня сейчас идейка небольшая Бля... Ой, блядь, а вот это заебись А вот это, это 100 рублей? А, 32 всего Что делаем? давай сейчас контракты Быстрее только время, блядь Самое опасное, контракты Закидываем все, кроме P90 Все, кроме P90? Да, да, 737 рублей И это последний, возможно Контракт, но это жестко Но это зря и это жестко, я считаю Ах время нету время 7 секунд 7 секунд ну я думаю можно просто посмотреть на кейсы последний <связывая> <связывая> давай просто откроем твой кейс хотя бы посмотрим что там так быть. у тебя нету денег мы же не продали айзек он же лежит в инвентаре. <связывая> слушай я тебе предлагаю забрать два скина ну нахуя она надо давай заберем то есть по итогу что получилось 480 980 рублей ну неплохо ну, блин, если сравнить с человеком, который у нас последний раз был, это... это прям я даже душу продал дьяволу за то, чтобы выпало такое хорошее, такие хорошие предметы. Да нормально, главное, главное, да, как ты сказал, принять участие и в целом открыть кейсы и попасть в видосы, и, блядь, вытащить чё, косарь, неплохо. В общем, я тебя заношу в таблицу, огромное спасибо за участие, и как будет уже, как будут итоги, мы созвонимся со всеми участниками в Дискорде и обсудим. все. Yeah, спасибо, спасибо, спасибо большое. большое. Так, э, два трейда у меня залетело. Айзек я отправил и мы должны были забрать. Вот. Пришли скины. Вот они, два скина. Айзек за 493 рубля и по 90 азимов. В общем, участник выбил на косарь почти. В целом неплохо. Единственное, тут вопрос по цене, почему он такой дорогой? Я вообще не знаю. Ну и после полёвок азимов. В общем, вот такие скинчики получилось выбить. А вот такой получился видосик. Я очень надеюсь, он вам понравится. Вы сейчас вот здесь перед собой видите топ из трех человек, потому что было три прокачки, что в принципе, логично. И на лидирующей позиции у нас подписчик, который выбил дропа на аж 1739 рублей. Пока что его никто не перебил. Но подождем следующего видосика. А я на этом с вами прощаюсь. Это был я, ваш несменный человек человек. Единственная просьба, не скупитесь в подписках, если вы тут впервые. И вот в таких историях, что называется, лайк. А это был я, тот человек, который дарит вам скины и настроение. До новых встреч, пока-пока.